Здравствуйте! С вами Тамара. И сегодняшний расклад для близнецов на октябрь. октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. А начнём мы с вами с Кельтского креста. А потом мы посмотрим на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок. Ну и обязательно посмотрим на финансы. Ваши 10 карт. Под колодой. Под колодой у нас королева посохов. Ну что ж, женщина элемента огня. Лев, овен, стрелец. Огненная стихия противоположная вам стихия. Но вы друг, друг, без друга не можете. Огня не может быть без кислорода, воздуха. То есть то, что представляет знак зодиака, близнецы. Женщина яркая. Она может себя как-то выражать. Через одежду, может быть, через макияж, прическу, какая-то экстравагантность даже может быть в этой женщине. Но еще посохи. Посохи – это креативность и артистизм. Может быть, у человека есть какой-то талант. И еще это работа, предпринимательство. Вот люди огненной стихии, они очень предприимчивы, то есть они любят работать на себя. То есть они умеют работать, зарабатывать деньги на своих талантах. Ну, вот, вот такая вот для женщин, может быть, это подруга, кто-то ваша партнерша по бизнесу, кстати, хорошая партнерша по бизнесу. Всегда идеи какие-то будут, будет активная. Для мужчин замечательная партнерша по жизни. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным, в основном раскладе. В центре креста у нас шестерка пентаклей. Карту перекрывает карта Дьявола. В основе вашего креста карта Солнца. В недавнем прошлом четверка Пентаклей. Во главе вашего креста карта Повешенного. В ближайшем будущем семерка мечей. Для вас, мои дорогие, семерка кубков. В вашем окружении карта Суда и Справедливости. Надежды и страхи. Король мечей». И чем все завершится? «Пятерка посохов. Ну что ж, давайте начнем с карты шестерки Пентаклей и карты Дьявола. Я бы хотела заодно сюда, в эту двойку, ввести третью карту, четверка Пентаклей, потому что они все созвучные. Ну вот давайте начнем с четверки Пентаклей. Это карта в недавнем прошлом. Нет, четверка Пентаклей – это карта жадины, то есть человека, который не любит тратить деньги который все вот под себя под себя вот это вот складывает, может быть у вас были такие тенденции, а знаете это часто бывает, когда, например, до какой-то период нету денег, а потом они появляются и мы боимся их просто тратить, жадено, жадина, а сколько боимся даже тратить, а вдруг опять будет период, когда будет трудно с деньгами. Ну и э, тут же карта шестерка пентаклей тоже говорящая, о, знаете о долгах. Может быть, вы поэтому собирали все деньги для того, чтобы выплатить все. Вот это по четверке Пентакли, это еще и откладывать деньги постоянно. Может быть, чтобы выплатить все свои долги какие-то. Карта дьявола, карта вообще представляет все наши грешки. И вот в данном случае один из них – это жадность. Что, может быть, это не вы, может быть, это рядом с вами кто-то, кто-то очень близкий для вас, и вот эта вот жадность, может быть, скупость, нежелание тратить деньги, может быть, тот, кто рядом с вами не хотел возвращать вам долги, кстати, и вот эта вот карта дьявола и говорит о, вот, о жадности человека, о его каких-то вот неприятных сторонах если это касается вас учтите это потому что э, это это считается грехом как бы жадность если это кто-то рядом с вами я думаю что ситуация разрешится если вы может быть откладывали и были как бы скупы для того чтобы платить все долги выплатите если рядом с вами был человек то я думаю что э, может быть, не хотел платить вам долг от того, вот, от жадности, от своей, не вы, выплатите и вы получите, потому что несмотря на то, что вам придется, пришлось долго ждать, может быть, карта повешенная, пауза была какая-то неизвестность, может быть, даже не знали, получу я эти деньги когда-либо вообще или нет вот это вот какая-то неизвестность но в вашем основе карта солнца солнце осветит все это все выйдет на свет все, все осветится самая позитивная карта в колоде Таро это еще карта и нового начала может быть разрешив эту ситуацию связанную с финансами, с деньгами вы как-то сможете закрыть эту главу закрыть эту часть своей жизни и начать что-то, начать сначала начать новое, новую главу Карта Солнца – это новое начало. Для кого-то это, кстати, беременность, рождение детей, это новая работа, новый, новый поклонник или поклонница, это новые отношения. Для кого-то это поездка куда-то в теплые страны, куда-то, где можно отдохнуть и как бы хорошо провести время. Что бы это ни было, это все очень-очень позитивно по этой карте. Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов. Ну, а в ближайшем будущем опять у нас как, э, не очень такая приятная карта, семерка, семерка мечей. Семерка мечей – это нож в спину. Э, несмотря на то, что, может быть, разрешится вот эта вот ситуация, что-то неприятности все равно останутся. Вернее, знаете как, я бы сказала, вот смотря на эти карты, будьте начеку. Не очень, как бы, открывайтесь, потому что карта Солнца еще карта от, открытости. Не очень открывайтесь, не очень, как бы, буй, верьте всем. А может быть, получив вот эти вот деньги или выплатив, вы как-то расслабитесь, и кто-то рядом с вами может нанести вам какой-то удар в спину. Семерка мечей – это когда что-то делают за нашей спиной. То, что не стоит, это карта воришки, карта, знаете, человека нечестного. Будьте осторожны со всем тем, что вот э, со своими э, банковскими картами, с банковскими э, пин-кодами. Потому что вот это вот мечи, это наша интеллектуальная собственность. Может быть, что-то вот в этом плане может у вас пропасть или уведут, или унесут. Особо не открывайтесь, несмотря на вот эту вот всю открытость солнца. Или, вы знаете, все-таки карта в позиции... Э, основания, основы вашего расклада. Может быть, и вы, так как солнце у нас освещает все углы, может быть, вы и увидите в ближайшем будущем, что рядом с вами человек все-таки был нечестным, и постоянно что-то происходило за вашей спиной. Для вас, мои дорогие, карта семерка кубков – это карта иногда мечтаний, а иногда эти мечтания переходят за грани. Мечтаний – это карта Иллюзий. Вот э, мечтать, как говорится, не вредно, а вот иллюзии – это уже не очень хорошо. Э, иллюзии – это нереальность, это вот витать в облаках, и никогда надо сосредотачиваться на реальности. Поэтому, может быть, так как карта в позиции вашего эго, может быть, описывает вас, может быть, иногда улетаете слишком высоко, надо иногда вернуться на землю как-то и... Э, быть более реалистичным в своих планах, в своих, как бы, каких-то проектах. Семерка кубков – это еще карта выбора. Семь кубков, то есть перед вами семь вариантов, может быть, или большое количество вариантов. Вообще в современном мире это интернет, это, может быть, когда мы ищем работу, в интернете большое количество предложений, но не все хорошо для нас, не все нам подходит. Там можно и на аферистов каких-то наткнуться, но можно и бриллиант найти, можно и хорошую работу найти. Если мы ищем себе партнера по жизни или партнершу, может быть, вы записались на какие-то сайты, интернет-сайты знакомств, там тоже большое количество кандидатов и кандидаток. Но тоже не все подходит вам поэтому будьте придирчивы вообще мне кажется что весь ваш месяц особенно тут у нас карта суда и справедливости весь месяц под эгидой вот для вас для водолеев внимательности будьте внимательны обращайте внимание кто рядом с вами как себя ведут эти люди как они действуют? Что, что, что за вашей спиной вообще происходит? Будьте более бдительными, я бы даже сказала, потому что все эти карты говорят, в общем-то, об одном и том же. Ну, а вокруг вас карта суда и справедливости вот тут вот и как бы... Все разрешится, может быть. Ну, для кого-то это, может быть, у вас какие-то были судебные дела, то тут вы получите, может быть, окончательное решение суда. Причем, так как весы уравновешенные, это, может быть, решение справедливом плане. Может быть, деньги, если делят деньги, например, деньги разделены напополам. Если решение, то оно будет, то есть, может быть, даже ни вашим, ни нашим, то есть оно такое справедливое, и не ни вас, ни... вас не обидят, но и вашего оппонента тоже не обидят. Либо вы можете получить свою пользу, так как карта выпала все-таки вам. Еще хотелось бы сказать, карта Суда Справедливости Старший Аркан, это представляет знак Зодиака Весы. Может быть, кто-то из весов для вас очень значительным в вашем окружении. Еще это кармическая справедливость. То есть не обязательно бежать в суд, а вот сама судьба, сама карма, сама Вселенная накажет человека, если он несправедлив, если обидел вас или что-то такое, какие-то действия по отношению несправедливые были по отношению. К вам, То есть вы можете узнать или как бы услышать о том, что вот судьба наказала. Есть такое у нас русское выражение. Надежды и страхи. Ну, если это все связано с юридическими вопросами, то тут может быть судья. Кстати, король мечей – это судья. Либо это вот мужчина элемента воздуха, так же, как и вы, весы, близнецы, Водолеи. Вот, как я говорила, либо это знак зодиака, либо это у нас профессия. То есть может быть судья, может быть адвокат, может быть хирург. Надеетесь на хирурга, дантист, либо служащий, полиция, может быть военный, какие-то военные, какой-то служащий в армии. Либо специалист в какой-то, вот, знаете, области или специализации, потому что меч – это всегда интеллектуальная деятельность, профессор. Ну, а если это знак зодиака, то тогда вот воздушная стихия, люди, которые держат эмоции внутри себя, они более закрытые в этой области. Они больше как бы полагаются на свой острый ум, острый меч, острый ум, обладают иногда таким саркастическим чувством юмора даже. Ну, что еще тут может быть? Любят справедливость, любят всегда до всего добраться, до сути дела. Такая вот, так и, такие качества у этого человека могут быть. Ну и последняя карта, пятерка посохов, это карта воина. Пятерка посохов – это... Знаете, такие мелкие, вот не, не только воин, не тот воин, который, вот знаете, что-то там отстаивает, а вот по этой карте, по пятерке посох, это мелкие склоки постоянные. Вот в этот месяц у вас будут окружать какие-то мелочные разборки постоянно с кем-то. Но карта не всегда так негативна, она еще и... Карта соревнований. Ну, кто-то на самом деле, может быть, вы спортом занимаетесь, и вам предстоят какие-то соревнования, может быть, кто-то на работу вот устраивается, ищет работу, то вас могут пригла приглашать на собеседование, на интервью, и тогда вам надо показать себя, выделиться из толпы, то есть вот из пяти этих, там есть еще и другие претенденты, то есть надо показать себя. Что еще может быть? Какие-то конкурсы могут быть, какие-то олимпиады, я не знаю, что-то вот в этой области тоже по этой карте. Ну что ж, давайте посмотрим а, про любовь для близнецов. Первые три карты для тех, кто в паре. Король кубков, К карта императрицы и карта верховной жрицы. но ну, замечательные новости для кого-то из близнецов. Карта беременности или рождения ребенка, плодотворность, плодо плодородие. Ну, замечательно. Рядом с вами может быть мужчина элемента воды, или, может быть, если вы мужчина, то, значит, ваша женщина, может быть, будет положение, вы узнаете, приятная новость, и вы... Тогда вас описывает как влюбленного мужчины. А вообще э, императрица – это вот самая красивая женщина. Либо вы к ней так относитесь, либо, если вы женщина, значит, э, к вам так относится ваш мужчина. Самая красивая, самая лучшая мать, самая лучшая жена, самая красивая женщина. Очень-очень позитивно. Э, карта тут же рядышком Верховной Жрицы, главный смысл этой карты – Доверяйте себе, доверяйте своей интуиции, не слушайте никого. Вы эксперт в своей жизни, экс... лучше вы всех знаете себя и своего партнера, поэтому слушайте только себя. Доверяйте себе, доверяйте своей интуиции, доверяйте своему шестому чувству. И не торопитесь, потому что вот по карте Верховная Жрица это карта бездействия. Никаких таких особых быстрых действий в этот период, в октябрь, не стоит производить. Для тех, кто одинок и в поиске, четверка посохов, двойка пентаклей и семерка мечей. Опять семерка мечей, опять человек делает что-то за своей спиной. Вы знаете, у меня такое чувство, что вам все-таки сделают э, предложение. Или предложат съехаться, или, э, может быть, э, предложат, например, э, ну, предложат предложение руки и сердца, обручение, может быть, но вы не особо как-то... Э, без энтузиазма. Может быть, было в прошлом с этим человеком, может быть, человек был нечестен по отношению к вам в прошлом, и вы не очень доверяете ему. Вот так вот я вижу. Либо, может быть, вам предлагают, а за вашей спиной что-то делают такое, что чего делать не стоит. Так что будьте внимательны. Вот это вот, я вам еще раз говорю, эгида этого месяца. Это быть внимательным, обращать внимание на каждую деталь. Бдительность. <смех> Итак, что у нас про финансы? Туз Посохов, Рыцарь Посохов и двойка Посохов. Ну что ж, замечательно. Так, туз посохов для кого-то ну, может быть новая работа, новый проект, может быть, бизнес, что-то такое в этой области. Рыцарь посохов это тоже, это движение вперед. Самих денег, как таковых, пентаклей нет, но а, мы деньги зарабатываем на работе. Вот с работой у вас как раз-таки все в порядке. От, открытые двери, двойка посохов, то есть много вариантов каких-то, проектов, может быть, даже два проекта, продвижение, бизнес, может быть, у вас два бизнеса, что-то в этой области, продвижение вперед, вот эта вот энергия рыцаря посохов, это вот... Э -э -э -э -э -э Вкладываться, вкладываться в свою карьеру, вкладываться в свою работу, вкладываться в свой бизнес, продвигать это все вперед. Новое начало тоже, может быть, какое-то новое направление, новый проект какой-то, может быть, для кого-то новая работа. Ну, замечательно тоже. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.